I think the girls with their nails Всем Доброе утро, ребята! Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. Посмотрим, что да как есть. Что поменялось? Может, что-то на русском сервере наконец-то добавили. Я в этом очень сомневаюсь. Сегодня четверг еще битвы гиллии. Так, замковладелец, временный, день замковладельца, войди в игру. Ну вот эти вот нормальные плюхи. А день замковладельца, конечно, нету героя. Инго, разбей. Ч, нету нифига? Да ладно. Да. Так, карта богатства, парящий. Авиар, собери сам. Короче, все то же самое. Ничего не поменяли. Да. Фонтан закрыт. бог. Болгрома тоже нету на других серваках. Уже по третьему, по четвертому кругу. Короче, понятно все с русским сервером. Божество за большой пак. Она стоит бесплатно уже. На некоторых серваках да короче такое себе как обычно на русском ничего интересного нету Тун -тун -тун -тун. поехали на английский посмотрим чего у нас англичанка сегодня приготовила О. фига себе компьютер дает отблеск а, так один плюс один о, есть до сих пор трэжер майнинг. Ого. 77 попыток, ребят. Поехали попробуем. Может что-то интересное вытащим. Интересно посмотреть, какие плюхи. О, вытащили. Вытащили мы. 77 попыток. Это я вчера 24 тысячи потратил на этого. На... Как его... Собери питомца. Ну, вот два раза мы жмакнули по 5 посмотрим, какие плюхи. Две пульсы и сундуки. Но ну, видите, в основном сундуки падают. Так, давайте сейчас акции посмотрим. Потом вернемся туда. Так, пиратище. Поменяли, что-то не старый пират. К сожалению, пока ничего не поменяли. Поехали дальше. Карточка. Островок. Островок тоже старенький. На немке классный остров. Так, собери пак. То же самое. Артуны нету. Мэрилис. Да, кто это будет туда сливать? До хера тысячи самоцвета, если можно за 10 баксов купить. Такс. Лаки флиппин, трэжи чест. Smash and win. Да, ну вот это вот акция. Ну поехали, попробуем еще. Пооткрываем. О, серебряные открыли. Четыре. Это пять уже получается. Шесть. Ну а от золотого так и не нашли. Семь. Восемь. Не, видите, так не идет от этого. Ну, 24 тысячи. Сейчас посмотрим, какие плюхи мы получим. Дофика, конечно, дает плюх на этот. Ой, далее золотой. Это получается минус 10, минус 3 тысячи. За 20 тысяч а, самоцветов мы собрали полностью все сундуки. Вот так вот. Смотрите, сколько плюх сейчас мы заберем отсюда. 20 тысяч самоцветов, 30, 12 пыли получается там в районе 10 сундуков у нас получается каждого вида. А, а еще пришли плюшки. Ну, где-то, короче, в районе, да, в районе 10 и 15 пыли за 20 тысяч, ребят. Но, это все фигня. Если взять вот эти вот пооткрывать, вы дополнительно отсюда сейчас получим еще мы их заберем все, пусть поприходят мы отсюда сейчас получим просто бомбические плюхи карточка прилетела так, где остальные мои сундуки начали-начали вот, досыпать так, чтобы все плюхи забрать то есть акция реально кайфовая, мне кажется, даже лучше чем дерево все, все плюхи поехали 10, Ну, я считаю, за 20к такие плюхи реально огонь. 200 пыли. И плюс у нас остались, ребят, еще карты. Смотрите, и три карточки осталось. На них просто места не, хват... не хватает. Сейчас мы пооткрываем. Блин, за 20к такие плюхи. 200 пыльцы. И карточки, четвертая, пятая, ну я считаю это реально круто. <му> так, ну поехали, подкрываем, хоть посмотрим, какие шансы там на что. Чик, трифит. Так, с пятой у нас выпадет. Landwalker, и здесь у нас будет дуэлянт. Но, опять же, это кому как повезет, ребят. За 20к получить донатную карту, я считаю, это реально очень круто. Блин, неплохо, что я могу сказать. Для без доната потратить 20к на роллинг, либо на эту акцию, и плюс мы получили а, сундуки. А, так, сейчас, где там они... Вот сундучки. 14 таких. Вот Посмотрите, еще карточка расходник. 18. Там 5 и 6, я не помню. Не смотрел. Но ну, вот 3 карты получили. Эти сундуки у меня просто в перелимите. Это реально круто. Если сравнивать с плюхами, что вы получите за ролл. Ну, в лучшем случае, если будет коллекционер. То это не будет земля, честно говоря. Потому что 200 пыльцы, даже 215. А, получается, вы ее можете нормально потратить и вытащить еще какие-то недостающие осколки и плюхи. Как по мне, очень даже ничего. Так, а ну давайте сейчас попробуем. Сделаем найм. Карпия Варлок. Мне просто интересно посмотреть, сможем ли мы еще... еще 52 попытки, это получается 120 где-то попыток, 125 попыток мне интересно, чистый, наверное, больше не даст, да, но больше чистый не даст собрать ну, то есть, один раз, хотя ключи показывает типа не знаю да, один раз только дает собирать Только внимательно будьте с наградами, потому что можете все плюхи не получить. Ну, даже так, клаймол. Ну, вот 10 за 20к. Ну, где-то 10-12 сундуков плюс пальца. Ну, хватит 20к, чтобы забрать эти плюхи. Вполне. Я считаю, очень даже ничего. Для бездоната это бомба. Акция. Ну, опять же, она только есть здесь, насколько я знаю. И на АС, и на остальных серваках пока не было. Вот 234 пыли мы собрали там за 30-35к. 234 пыли плюс куча расходников, куча разных плюх. Это реально круто. Поехали дальше. Еще немочку чекнем. Ну, в общем, я могу сказать, что это однозначно одна из топовых. И мне, наверное, кажется, даже лучше, чем дерево, потому что дерево там один заход, только в районе 15-17 тысяч. А здесь вы получаете дофига всего. Ну, по крайней мере, сундуки, которые реально бомбические. Так, еще не могу забрать. На нимке что-то новое есть или нету? Пиратик. Вот тут. Нимка живет своей жизнью. Здесь осколки падают полным ходом. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Так, маркет мы забрали, успели. Всем удачи, всем пока. Кто на английском, обязательно тратьте, если есть возможность. Акция реально топ.